Уважаемые коллеги, приглашаю вас на свой мастер-класс по имплантации. Мы с вами на 8 часов погрузимся в очень подробный экскурс по имплантации. Разберем все нюансы точного э, получения слепка с имплантата, планирования 3D-планирование конструкции с опорой на имплантаты. Мы с вами разберем различные виды фиксации по протезам на с опорой на имплантаты. И также мы очень подробно пройдем с вами курс формирования мягких тканей в области имплантатов различными способами. И сами вы на мастер-классе. И изготовите временный абатман и временную коронку с опорой на имплантат. И титановый аббатман с трансэкклюзионным креплением и временную коронку с опорой на имплантат. Ждем вас, приходите!